Ребят, всем привет! В этом видео сегодня разберем токен Бюст от биржи Binance. Я расскажу, почему я его использую, почему я ему доверяю и почему я сделал диверсификацию в пользу данного актива. Ну и также расскажу о его преимуществах да, перед другими, там, например, стейблкоинами И расскажу, как и почему я торгую э, на маржинальной торговле Binance фьючерсами именно к Бюст. Считаю, тема актуальная на сегодняшний момент. Вы все помните, я думаю, еще не все отошли от коллапса UST, который случился с Таролуна. Поэтому, кому, друзья, интересно, присаживаемся. Поехали. Ну и, ребят, перед тем, как начать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Информации, как вы понимаете, я даю здесь намного больше. Поэтому присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. Ну и сразу давайте разберемся, что же такое стейблкоин криптоактив, который привязан к стабильному активу. То есть это может быть фиатные активы, да, либо драгоценные металлы. В криптовалютном пространстве в особенности популярностью пользуются активы, привязанные к доллару. Вообще существует на сегодня три вида стейблкоинов. Это которые обеспечены фиатом, это те, которые обеспечены криптовалютой и алгорметрические. Алгометрические, вы как видите, вот после краха UST, они как бы не очень, да и надежные. Плюс сейчас вот трон Джастина Сана, там тоже есть стабильная, стабильная монета USDN, по-моему, и вот она тоже потеряла привязку один к одному к доллару, и сейчас неизвестно еще чем это закончится. Поэтому с алгоритмическими лучше не шутить и оставить их совсем в стороне. Лично я, например, использую три стейблкоина. Это Boost от Binance Coin, это Teaser USDT и USDC. USD coin. То есть эти три стабилкоина дают мне своего рода диверсификацию. Я держу ровно там по 33% той или иной криптовалюте, чтобы в случае, не дай бог чего, после последнего коллапса UST у меня хоть было разложено да, в разных местах. А Boost я использую, и он мне нравится больше всего, потому что я торгую в основном на бирже Binance, и у него есть там ряд преимуществ. О преимуществах чуть позже, а сначала давайте разберем, что такое бюст. Ну, как мы уже сказали, это стабильный коин, который обеспечен 1 к 1 к доллару США. Бюст регулируемая Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк и выпущенная на Paxos. Paxos, вот кто не знает, у вас на экране, это регулируемая платформа блокчейн-инфраструктуры, создающая новую открытую финансовую систему. У них здесь много продуктов, которые они обеспечивают, и вот есть Tablecoin как услуга у них. Если вы нажмете там изучить больше, вы здесь найдете вот как раз таки бюст, который они обеспечивают. За это все время, как появился бюст, она стала третьей по величине и по капитализации стабильной монетой на рынке. Давайте, чтобы проверить, да, не быть голословным. Вот есть Coin Market CoinMarketCap. Идем. Тизер. На третьем месте общая капитализация 70 миллиардов. Да? USD Coin, USDC 54 миллиарда и Binance. USD бюст 17 миллиардов с половиной капитализация. И получается, что одно из преимуществ, вот именно бюст это то, что здесь на 100% они обеспечены реальными деньгами. То есть один к одному к доллару, то есть вы заходите там, вы продаете там Boost, да вы выводите, вы хотите получить доллар, бюст сжигается, доллар вам выдается. И бюст она тоже является одной из дневных монет, которая ежемесячно предоставляет отчет о резервах, да, которые хранятся. Сейчас я вам покажу. И эти резервы, которые обеспечены один к одному США, хранятся на банковских счетах, естественно, застрахованных и в казначейских весь США. И вот э, есть отчеты, да, где вы можете зайти, там доллар, посмотреть, прочитать по них. Здесь также можете открыть вкладочку по Binance USD да, и проверить там за апрель, март, там, э, февраль, январь. Можете полностью посмотреть их отчет. Вот есть 17 миллиардов капитализации, бюст э, да, монет, то 17 миллиардов живых э, долларов тоже имеется. И тут смотрите, нужно понимать, что токен бюст, он регулируем, да? То есть, э, если вы хотели что-то скрыть, вы где-то взяли, я не знаю, наворовали миллионы долларов вы хотели их где-то как-то с ними здесь... Э, Пережить, пересидеть, то может не получится. Регулятор у вас их может отжать. Да? Ну а в случае с такими как UST, ну, пытались вы что-то там скрыть, то видите, на счету вообще ничего нету. Поэтому регуляция это не так и плохо. Обычно люди, вот такие как я, которые живут правильной жизнью, да, мы просто берем, торгуем. Используем вот эту всю историю и более-менее спим спокойно, потому что стоимость каждого токена стабильной монеты напрямую связана с стоимостью долларов США. Мы про бюст сейчас говорим, да? И сумма резервных долларов, она равна или превышает количество находящихся в обращении стабильных монет. И регуляторы, естественно, контролируют создание и обеспечение этих резервов которые, естественно, ну, находятся в правильных формах, таких как там, банковские счета, которые, соответственно, застрахованы, ну и краткосрочные там, инструменты казначейства США. И резервы, получаются полностью отдалены от корпоративных активов, да, и специально для держателей токенов и подлежат дистанционному банкротству в соответствии с законом Нью-Йорка. И вот здесь действительно в случае стейблкоина регуляторская Основа, надзор, да, он реально важен, потому что он реально гарантирует, гарантирует нам, пользователям, стайблкоинам, что вот доллары, лежащие в основе этого стайблкоина, они безопасны и будут там немедленно нам доступны, когда это нам нужно. Ну а вот стайблкоины, которые не подлежат там регулированию, да, такому, не имеют такого надзора и ограничений, как бюст, вот такие же, как мы рассматривали, я у них все равно держу, там USDC и тизер. Они не контролируются, получается, никакими там финансовыми регуляторами, и их резервы в значительной степени они обеспечены корпоративными долговыми обязательствами. То есть, получается, мы как потребители, мы в этих активах не защищены, никто нам не гарантирует, что нам вернут э, наши доллары, которые мы захотим использовать при погашении токена, при продаже. Да? И соответственно с этим вытекает множество там определенных рисков, как корпоративного там дефолта. Существуют различные проценты ну, риска, Существуют, опять же такие вот эти э, отвязки от доллара. А в случае USDC, там по моим резервы хранятся вообще на балансе Circle, а если они там хранятся, то естественно вот, там, компания платформа Circle, она э, ну, естественно может рассматривать USDC которые там вы купили, как свои активы. Поэтому здесь тоже, конечно же, риски присутствуют. В общем, мы понимаем, риски, в принципе, есть везде. Самое лучшее средство от этих рисков – это максимальная диверсификация. Поэтому если вы... Вообще пользуйтесь биржей Binance, да, я ее рекомендую, она одна из топовых бирж. и Если вы еще не зарегистрированы, регистрируйтесь обязательно. Под видео в описании будет моя ссылка и вы будете получать пожизненную скидку на комиссии 20% на торговлю. Ну, если вы новичок, то получите еще плюс 50 долларов в виде ваучеров, которые вы можете использовать для торговли. Во-первых, здесь, если вы торгуете парами бюст BTC, Boost Ethereum на маржинальной торговле или на спотовой торговле, вы всегда платите намного меньше комиссий. Потом тот же токен бюст вы можете взять, например, и использовать, когда есть лаунчпад, да, там есть лаунчпулы, формилки. На лаунчпуле вы можете заморозить свои Boosts держать в стабильной монете и получать токены другого актива. Это тоже одно из преимуществ. Потом вы можете всегда нажать вот Binance Earn и здесь закинуть в стейкинг. Давайте посмотрим, какой здесь стейкинг по бюсту, какой процент. Так, Нажимаем DeFi стейкинг и видим бюст. Что здесь есть? Если мы фиксировано на 120 дней ложим, то мы можем получать 13,3 годовых процентов бюст. Если гибкая блокировка с плавающей ставкой, то 3,2 процента годовых. Ну, естественно, вот эти 13,33, они тоже не могут являться постоянными. Все зависит, сколько залучено тоже монет. И вот этот процент вот, тоже может плавать. Далее, торговля фьючерсами. Да? Вот если вы хотите торговать фьючерсами, вы заходите в деривативы и ищете фьючерсы М». Естественно, вы пополняете, сразу можете купить свои кредитные карты с P2P, Boost. Они у вас появятся на общем балансе. И вот зашли вы уже в маржинальную торговлю. Вам здесь нужно выбрать, где USDM навести. Есть бессрочный контракт к USDT и есть бессрочный контракт к Boost, которым я торгую. Нажимаете торговый контракт Boost. И вам нужно закинуть сюда баланс. Нажимаете вот стрелочкой и видите, с Fiat Spot на фьючерсный м и вот там есть сумма 100 долларов бюст например у меня и переводите все у нас есть торговая пара вот здесь вы можете выбирать btc например бюст и здесь уже выбираете, какое вам нужно плечо с фьючерсами. Есть маржа перекрестная, есть изолированная, есть куча пар. Вы можете абсолютно легко торговать. Но я еще использую вот такую штуку, как вот сейчас рынок очень сильно неопределен. Были, были новости, там Паул рассказывал, и неизвестно было, куда там пойдет рынок. Можно хеджировать абсолютно легко и риски, и ставить один и тот же актив, и на шорт то есть нападение и на лонг все это я делаю в режиме мультиаккаунтов как это сделать вот нажимаете вот здесь стрелочку нажимаете вот здесь настройки переходите в режим мультиактивов вот здесь нажимаете все мы переключились в режим мультиактивов в чем замечательная вещь что здесь произошло теперь вот USDT бессрочный контракт бюст у вас здесь 100 долларов на счету и бессрочный контракт USDT если вы переключитесь да у вас тоже здесь появляется 100 USDT, то есть у вас теперь стал общий баланс и это круто, потому что сейчас я могу здесь в USDT биткоин поставить в long с каким-то коротким стопом, а перейти на контракт бюст и там же поставить там short и уже чтобы потом понять при неопределенности куда пойдет цена там сделку закрыть и оставить ту, которая будет идти в том направлении, которая вам нужна, либо же просто там берете и торгуете. К Бюст открыли там дот лонг, юсдт открыли там кардана тоже в лонг или в шорт, и у вас общий баланс. Если какая-то пара к примеру, по доту она будет убыточная, а кардана там будет плюсовая, то таким образом у вас получается общий баланс, он выровняется за счет того, что у вас кардана перекроет тот убыток, который принес вам дот. И вот этот режим мультиаккаунта, реально классная штука, я ей постоянно пользуюсь. Поэтому, кто не знал, реально пользуйтесь, отличная штука, под которой можно определенно выработать свою стратегию в торговле. Ну а какими вы, друзья, пользуетесь стейблкоинами, которых держите, да, вот, например, сейчас в медвежий рынок, вы же все там держите, может, ждете какие-то значения и, по-любому, какие-то активы держите уже в стейблкоинах. Так что это такое? USDT, USDC, может это Boost, может это DAI, может это USDDN, вот это, да, алгоритмические стейблкоины. Будет мне интересно почитать, обязательно пишите об этом.